В прошлый раз речь шла о том, как начать работать с программой и как начать урок. В этом видео мы расскажем о формировании групп и основах работы с ними. Наиболее частый способ разбивки класса – на пары. Программа автоматически разделяет класс на пары по порядку, если нажать на большую кнопку верхнего меню. Когда учеников нужно разделить на пары каким-то особым образом, когда в пару нужно поставить определенных людей, то тогда нужно самостоятельно разбить класс посредством выплывающего меню. Основная группа, которая обозначена сверху, предназначена для сбора всех учеников вместе и работе всем классам. Закончить работу в группах и объединить класс можно нажав на кнопку «Собрать в основную». После того, как подготовка завершена и группы назначены, можно приступать к заданиям. Внизу слева на списком групп есть меню, в котором вы можете найти основные функции работы с группой. Голосовое обсуждение с группой поможет вам работать с бумажным дидактическим материалом или в обсуждении общих моментов учебного процесса. Для проверки навыков письменного общения, что особенно важно сегодня вы можете использовать вторую функцию и создать чат. Помимо прочего, вы можете написать группе сообщение, которое не войдет в чат. Это нужно, к примеру, для обращения к тем, кого неудобно прерывать. Следующая функция – это выдача электронного дидактического материала. Это могут быть уроки из курсов, что уже загружено в систему аудиториум, или ваш собственный заранее подготовленный материал. Вы можете выбрать не только задание, но и сценарий, по которому ученик будет им пользоваться. Для этого поставьте точку в один из пунктов диалогового окна в колонке справа. В зависимости от сценария будут активированы те или иные функции. Так, к примеру, для сценария имитация будет включена запись голоса ученика, чтобы преподаватель смог оценить произношение. Эксерсайз 9. Слушайте и читайте. Скажите, почему Кейт счастлива. Привет, Кейт! Это Павел. Он будет в нашей классе. Привет! Найдно познакомиться, Кейт! Hello. Welcome to our school. Последняя функция позволит обращаться к интернет для демонстрации заданий. В сети можно найти массу подходящего материала, озвученного носителями языка. Эта функция весьма популярна, поэтому выведена под отдельную большую кнопку в верхнем меню. В следующем выпуске мы расскажем вам о работе преподавателя над дидактическим материалом и учете успеваемости.